Все, мы перезапустили да, игру. мы перезапустили игру и начинаем. Так. Как видите, у нас да, даже статуэтка появилась. О, О, круто, нам дали награду. Ребята, посмотрите. Да, у нас собака, теперь сова, собака Собственная, да, ручная да, сова. Начать. есть yes. да, да. Уж ну, быстрее. Средний. заново ребята все заново всех персонажи открываем все заново да О, мышка, мышка. Мышка, мышка, девочка девочка девочка мышка. девочка девочка девочка девочка девочка девочка девочка девочка У нас девочка девочка девочка Тоже, тоже, тоже. Но здесь у нас нет, да? Фредди, щита. Тут Нам нет, надо заново да, его. Чип, за чип, чип, чип, чип, чип надо. Но мы в второе измерение не пойдем, потому что там надо сильный персонаж. Да. Так, где-то там, по-моему, было. По-моему, Фредди что-то не то нажимает у нас. Не ту кнопочку. Так. Атакуем их, атакуем. Так, конфетти тут. О, бомбочки. Бомбочки. Побольше. Бомбочки. Ну, что там? Что, что там? Что там? Что? Это что такое? Это что-то попало? Было? Не попало. Это, это Нет, там было скример. А я кексиков. Кексиков хочу. Так, хочу кексиков. Ай, не успел кексики нас Ни одного кексика, Фредди, как так можно? Чики не дать ни одного кексика. Так, вроде, тут где-то тут есть этот. Так, ищем везде. А там опять что-то замочим. Так, тут уже нет, тут не, уже нельзя а, пройти, потому что мы заново точки ядовитенькие. Так, уничтожаем подаришь мне такой цветочек, Фредди? Я его на окошечко поставлю и буду смотреть на него. Так. Кексики. Все! Штаны мы тащим! Мы да! Тащим. У нас опять победа! Ребята, у нас победа! Форосе. Это что? О! что ты нашел! Кажется, что то не понял. Тут же не, тут же не было, тут же было какая-то белая план. штука. Пройдил. А теперь она пропала. А вообще то Ну, это... Пропал. Один цветочек! Вот я что, не справится я с одним кат... цветочком! А, Один! О, да. Это чем он? Микрофоном, Для что микрофоном. <связь> <связь> цветочек микрофоном. Так, я, кстати, кексики, кстати, с Чикой его так вот не можешь. Ура! Кексики, мои любимые! А что-то у него там такое крутится в глазах. Мы его оглушили. Все, мы победили, ребята. Мы победили. Так Я тут. Куда идешь, Фредди? Это подсказка-то. А где подсказка? Вот. Видите? Подсказку. Понятно. Вот тут часики. Я здесь. Пошли а уже. А тут часиков а ты, хочешь к ты хочешь к часикам? Кто из скоро появится? Да-да-да-да. Ты хочешь к часикам? То есть я был прав, они там Ничего появятся. Себе. Это опять кучка розовая на ножках. Так, Такая розовая только не кучка. моргающая. Только да, не, не моргающая. У меня как... Ох, и ни глазок, и ни кучки, и ни ножек. Все, разобрались мы с ними, ура! Нет, тут не работает. Так, непривычно, когда у меня всего лишь одна локация. Так, пойдем побудем с Фредди. Тебе с пиши, Керир. Кирилл, Балясов! Кирилл! Кирилл. Привет. привет, Кирилл! Так что он пишет? Привет тебе пишет! А, привет! Да! да. спасибо, Кирилл, Балясов! Да, Балясов, Кирилл, привет! Ой, какие зубы! Фу. Это опять арбунь! не чистила, не чистила зубы долго. Фу -фу. А, мне не хватает. А, хотя хватает, хватает. Что, рыбок? Рыбачим. Рыбак рыбак, рыбок. За время надо. Так блин, 10 взял 10 взял бум бой, и 10 отдал. Молодец. Круто! Фредди круто! Я отдал. Но он, он, он ему же жемчужины имена. Куда идешь, Фредди? О, Опять цветочки! Они. Тут цветочки вот, на цветочках! Вот эти цветочки, цветочки <свят> на цветочках! <свят> Пицца их Три <свят> цветочка! Или два было? Один Или был. три? Один, один. один цветочек, один один а мне один. три! <свят> Что-то у нас с тобой мы, по-моему, с тобой в какой-то стране. Фредди, Теперь могу у нас с тобой цветочки, кажутся. Могу купить? Чика? То есть не чика, а. Тангал, Тангал, починная Тангал, Тангал, да, в рифм прям. Все, купили. Ага. Первый что наш байт, Ой, первый как наш какие байт. Какие красавчики. Челка. Бумажные. Да, бумажный матронгета. Ну что? они я... спрашивают, вот не знак даже вопроса, если я не знаю английский, но они, наверное, что-то спрашивают что у нас. Что-то спросили этим. тебя да. Да, спросили, спросили. Так. Кирилл просит тебя поймать жемчужину, раз, и получишь ее к себе в помощники. М Кирилл, я не, по я не получу ее в помощники, но зато я получу 100 баксов. За жемчужину? Да, за, за одну а жемчужину, только ее, только ее сложно поймать. Там разная тактика рыбы. Кстати, Бомбой, Кирилл Балясов, Бомбой ушел куда-то. Когда я проигрываю, он уходит. Пять раз пишет Кирилл. Пять раз поймать, да? Да. Ладно, я поймаю обязательно когда-нибудь. Опять, ну... дети болтуны. Привет, привет. Да, Фредди, привет, Фредди, привет, Фредди. привет, привет, привет. Да привет. Да-да-да. Подождем. А чем они отличаются, Фредди? М -м они какие вот этот нормальный, а тот Фредбер, ошибка. Словом ошибка. Вот этим отличаются. Да. И видом тоже. Ну, да. Вот такой был, а встал вот такой квадратный. Он стал он, Говорит, как, как будто вот так делает Маш, как, как будто, будто отдает схема. честь, как будто да. отдает честь. Вот рука у него так к лицу, как будто он отдает честь. А рот, какой у него то больше, то меньше становится. Кстати, и тут мы, мы должны не идти в то ту дерево, тут в то что, дерево, не идти Это скелет с ушами. Сюда. Да. Это ну у него ушки странные. А теперь, если я не ошибаюсь, где-то тут должны быть часики. Опять. Да, тут да, там есть часики. Там есть часики. Мышка, есть часики. Мышка я. чика, чика, чика, с кексиком! Так. Ура, победа. Ребята, мы победили опять. Часики, вон, часики, часики. Нельзя подойти к ним, Фредди. Можно, можно. А ты пойдешь к ним? Да, пойду, да обязательно. Что? А сейчас сколько Цветочки. цветочка, Фредди? Один, два, три, три, три. А то в тот раз было два, три, один. А одной музыкой убили. Вот той Бонни! вот вы хорошие! я вас на первое поставлю. Да, да, на первом. Но сначала я не дошел до часиков? Да, до пошел, Фредди, давай часиком, часиком. И что? Ой, это... Что загоняем бомбой, загоняем бомбой. А это внутри часиков? Все, все, все. А тебе сейчас по голове, вон там колотушкой. Не, не лопаткой. Не, не, не, нет, э это бомбой я загнал в кавыдарник. Да, так шарик было. Нужно. Шарик, ну как как да, в Ну это пик пиксель. Все, часик все часики, все мини-игры остались пиксельными. Да. Скот Кофта не сделал их 3D, ну что? Четыре ну? мышки. И на них хороший. Так, это красиво. Кто у нас маслом кидается, Фредди? Кто кидается масло марафета. Это Фокси. Фокси кидается. Фокси. А, понятно. Так тихо стать Ой, поменялись игроки, поменялись. Посмотри, поменялись. А, команда. А, команда. А, а, это что с глазками челюсти? Капкан с челюстями! Капкан, капкан. А ты видел, какие вроде Фредди... Капканы стали. Ага, это все это, все это той Бонни, это это бонни, да, бонни поработал. да? Так один из шести или из пяти. А зачем этот топорик? Часников? Зачем он все время Наверное, просто сквозь ну была лень, что другую декорацию делать. и Ему он, нравится нравятся да, топорики. Потому что лес тоже, и там пень, как раз пеневая локация начинается. Пеневая Кирилл локация. <laughs> пишет, Сова на легком режиме дает 50 тысяч опыта, а в Харде 100 тысяч. И, Кирилл, если в Харди, если в Харди, Харди зайти в ту палатку, ты не получишь концовку. Ты пойдешь в другую и будешь стараться с самим Скотт Кофтоном. Ничего себе, такое тоже возможно. Ну, только там, если а Хард, если Харди, тебя будут какие-то боссы грохнуть. А его возможно победить, Скотта? Возможно, только надо сильный персонаж. тебя. Да. А самый сильный персонаж это кто? Самый сильный это кошмарные матроники. Ну, А у нас и... они есть? Нет. Мы вообще пока что только по, персонажи не будешь, только старт дарты они, они самые первые получаются, автоматически получаются. Две мышки. Да они у нас две сведят. мышки. Две мышки. не следят. Кексики полекаем нас. Кексики. Да. Кексики. кексики! А что них такое? О, Все, ученые. Вот, Корла. Не дайте... Ура! Дайте пройти игру. Дайте байта пройти игру. Вот. Прыгаем сюда. Теперь уже прыгаем сюда. дерево видел? Ты в дерево вошел? Да. А ты говорил это огурчики, это не огурчики, это деревья, Фредди. Ой, не туда, не туда. Так туда не надо войти, в вагонетки не надо. Я вниз, вниз, вниз. Вниз, вниз, вниз. А там что такое? Есть, я не ошибаюсь. Да, если не ошибаюсь, я пою сейчас в пенечном измерении, пожалуйста, да, я пою в пенечном измерении. А теперь мы не следуем по, по сюжету, то есть ну следом, ну... Сейчас нам надо прочекать эту. Так, все хорошо вроде. Вроде все хорошо. Это нормально? Да. Вы нас дальше пускайте, мы пойдем? Да-да-да. Мы пойдем. Мы только вас ждем. Так, вроде, вроде того, часики должны быть в третьем измерении. Давайте. Но потом все равно прочитаем. Пропустите вместо. нас! Сейчас пропустим, только поводаем с ними и все. Да, любят они пообщаться. А кстати, Кири вот. Гир... уже не писал еще, да? Нет, Нет? еще не писал? не писал. Да? Он смотрит. Да, он нас смотрит. Смотрит, как мы делаем. Кто это? Кто это? Может, кто это? Кто это, это... Это, это инциклет самый маленький, он, он щит. Так кто такой? Я не знаю. Но этот тоже на хороший. Я не видела. Кстати, видел такого, Фредди? я хочу Просто... сейчас О, голова? это. Ты в голову? Может не надо? Может не надо? Отстану. Голова, я, я ее Надеюсь, боюсь. мы не проиграем. Слишком... Надеюсь, мы не голова. слишком рано. Шки, надеюсь, пенечки. я не слишком рано подрался с этим с, с этим пенечком и жутким. Да. А у нас нет щита, Фредди. У нас поможет победить. Ты зря. О, О, ох, грызи его, грызи, грызи, грызи. А может его расплавить? А, у нас нету луча! Уже нету! Это байды! Чика, не перебивай меня, а то а только у вас смешается, будет какая-то каша-малаша, да. Так, мы уже почти его победили, то есть э, Тони Матронки тащатся. -то все, его... ждешь? Все. Все, мы победили его, ребята! Да, ура а да, а уничтожили! И да, да сколько мне дают луку сколько мне дают <свист> ну куда дальше? Ой, Ты опять зашел, Фредди. Ты к чипам пошел? Да, с щипом. Они мне пригодятся. Один чип, смотри, один чип. О, опять Бонни. Какой-то Бонни другой. Это... Рыженький Бонни. Нет, это не Бонни, это... Как вот там? А кто же это? <свист> Бонни. Это этот. А ты заметил, здесь две локации. О, как раз хватает. Фредди. Нет, не хватает. Надо 75, а у меня, надо, а у меня 72. Ну, Пошли! Блин, а, не хватает. Штраф. Вот плюшстрап. Да, плюшстрап хороший. Ой, хороший плюшстрап. А ты заметил, у нас всего две локации, Фредди? Ну да. Два шесть. шесть. Шесть Кстати, всего максимум 6 можно локаций открыть. Все, больше Мышки или это крысы или я это не бобры знаю. или это мышки, мышки, мышки, мышки, мышки. Деревянные мышки. Кстати, кто а вырахивал вот, мангал? Вот, вот только что кидался динамит, метеорит, метеорит, кто-то кидался отсюда Где? вот. А вот. я не заметила. А ты увидел? А, а мои а матроленки ничего нет. не делали, вроде. Не Они знаю. не атаковали. Что это я кинула? Не-не, тоже нет, точно нет. Кирилл тебе пишет, Фредди, команда против совы. это Фантайм мангал и плакающий, то есть плачущий мальчик. Три плакатных чувака и эндосклет 0. Так. Это хорошо, но такой эндосклет два сложно найти. Это что ты делаешь, Фредди? Ну, я прошел, что что делал? Мангл! Еще. Ох, люблю прошел я, я Не знаю, почему мне так нравится. Где-то что-то должны часики быть это в этом. Ага, Фред, ты меня встречаешь уже, да? Уже. Ладно. А теперь я уже все правильно делаю. Я все правильно делаю. Я делаю все правильно. Да челкунчик? Да, щелкунчик. Щелкунчик. Я ну, так узнаю, что надо... Мы, пройти, мы быстро да? пойдем. Мы быстро эти часики найдем. Мы сейчас най... нашли два часика. Два часа часов, да? А, давайте, по-моему, я не давай пройду давай этого снег снеговикам, потому а что... Давайте уже, проходите! Mm -hmm. Давайте, давайте, давайте, Шика, проходите! Чика, подожди, да. он нам подсказки дает. Да? Ну, читай. Так, уже примерно не знаю, что он говорит, но вроде что-то говорит про... про сову. Ну, сейчас посмотрим, что будет, как говорит оши о Фредбер, ошибка. Ага, собирать часики. Они сейчас находятся в пещере. Не прыгай в выключенный кустик. Ни реками, не помню. Да, сальник. О! О! Бонни! Опять? Кошмарный хэллоуинский Бонни. А Хэллоуин, да, такой Бонни, Хэллоуинский Бонни. А что, договориться даже? У там. нас зима! И опять снеговичок. Не ходи к нему, пойдешь? Мне не остается выбора. Чика. А -а Ай, какой ужас! А у нас снег броней. Нет щита, Он нас победит, Фредди. Мы его, э, очень... Надо его лучом. Вот, вот заморозить? Нет, нет, нет. А заморозить нет, нет, нет. А нет. Нету нету нету нету. Все. Боня убили. У нас, Всё, убили, он убили. Он у нас убили. это Фредди убили. Фредди Всё. убили. Из убьют нам Кренда или Бонни. Да. Из да. Чики никак. Ну Бонни... О, я тебе говорила, не ходи туда. Но мне не остается выбора, только под по такой концовке можно пройти. Тогда нам надо с тобой щит. О, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Нет, <связывая> нет, нет, нет, нет, Все, уничтожили они нас. Во, вот это хорошо вот. Что это они опять возродились, что ли? Нет, это другая наша команда. А, ты запасную? Запасную взял. Я, Ой, я да, что, дурак, да? что ли? Это снегом, да, да, снежками! Стреляет снежками! снежками. Снеж. Ничего да. себе у него пулеметы! А пуговками он стреляет! Грызи снег, снег, грызи его на снежки! Давай! А в пуговках у него нет пулемета? Нет, нет, нет! Нет. Ой, нет, нет, нет Там нет, тоже убивай, дырочки! Убивай, убивай, убивай Ой, какой же он страшный! Такой вроде веселый, но такой опасный! Не Только столько, только 39! Что, нет? Пожалуйста! Нет. Побирай выбирай команду. Нам нужен щит. А у меня нету другой команды. А в щит, щит, мамо. Это Фредди компьютерный какой-то. Это молодой. голограмма Фредди, голограмма. голограмма Фредди, да, голограмма Фредди. Вот сколько у меня денег, сколько у меня денег, посмотрю сейчас, что чтобы купить. Я -по помню, что поменяю команду, сейчас давай, поменяю мышь. Команду. Мышь, последняя мышь. Все, давай. Кузьмич Балясов, как ты думаешь, как мне поменять команду по составу сделать? Следующие часики в пещере пишет тебе Кире. О, и Матроник! кто это? Ура! Фантом, Фредди. Фью. Я поменяю мы его сейчас. Боремся. Я уберу Мангу, потому что он такая слабенький Матроник, у него бомбочки долго активируются. Надо его сжечь. Не жечь, а побежать. А, а погрызть его. Он же деревянный. Давай, Фредди. Он, микрофоном он не такой же материала, э, только, только сгоревшего материала ну, что сгоревший. Его можно все равно разгрызть. Ну, можно, конечно, только я переключу команду. Вот. Вот тот грызет этот чувак. О, давай, давай, грызи, грызи, грызи. Полекаемся. Грызи. Так. Кирилл, тебе Фредди, пишет Ура! 117, следующие часики в пещере 117. А, я уже понял, 117 значит, что он пишет пароль, Ладно. значит, у нас будет. кори, ч опять кексики? У нас у меня будут кексики были или что? Пароль, лучок, я лучок, лучок, я знаю, лучок, как, ну давай. Да, л... Все, все, обидели. все. все. А, смотри, как мало опыта. Ну, вообще-то ну, ну, вообще ну, мы можем купить, можем купить что-нибудь. А да, покупать, эти да, чёрки? покупай. А зачем? не могу, не могу, не могу. Почему Нет, не могу? Но вон желтый можешь, но а, желтую могу. Нам да. Нужна ли, Фредди? Фокси. Нужна это. Байды Байды сильные, сильные они. Да. Давай. Мы поменяем поставку команды полностью. -глазиков. Глазики Что? нам еще далеко до да недалеко. Они они в пятой локации, мы еще даже четвертую не открыли. Поэтому все. Так, мой вариант это взять вот этих персонажей. Кого еще выберешь? Тут вообще мало, правда, Фредди? Да, мало тут всего. Персонажей. Там было больше. Тут, мало. тут и локаций меньше, и персонажей меньше. Так, вторая команда у нас будет вот такая. вот Третий персонажи. Пожалуй, Кирилл, Чика. Пиша. Два Фредди, кроме той. И два Бонни, два Чика и Мангл Фредди. а так да, -а, тогда ладно. Сейчас тогда поменяем снова. Как состав? -то? Ты пишешь это Фредди Фредди, Фредди Фредди, да? Два Фредди. Кроме той. Кроме той, да, кроме Два той. Два Бонни. Стой, стой, стой, кроме той. Два Бонни. Два Чики. Две Чики. И Мангл Фредди. Мангл и Фредди. Ладно, теперь ну пошли. Что? Фредди! Какой красавчик! Он плавает, плавает он! леди такая поза у него странная, Здорово. как будто плавает. Здорово, он на кого-то смотрит. Он бежать хочет в Ну mm, что Мы у него только что купили. Да все, мы уже Пошли все, уже все, в все. Пошли в третью локацию. о зима-зима, из лета в зиму. Опять что ли Ати, Кирилл, я хочу тебе спорить. Ты что, все концовки прошу, что ты мне так хорошо подсказываешь? Подсказываешь? Ати, Кирилл, я так я и знаю, что там опять в пещере. чтобы что, будет опять покупать? Да нет, Фредди. не хочу, тут дорогие они, дорогие, дорогие. О, Мне -ки -ки. Да, даже милей -милей -милей. первый байт этот, не могу купить его. Ай, это вот этот, в одном Фредди я его... Э, музыкой! В, в другой... О, в другой... этой убить музыкой, Это темные ноты. Темный нот сейчас сделал. Я, О, я, шо, я, я, я, в первом прохождении только этого потом Фредди на наш нашел, когда открыл это только пятую локацию. Идем. Опять к книговику. Может не пойдем? У а, нас всех убивает. А, не получится тут у меня обойти нет. Не нет, получится. да? Блин. А -а -а. Хотя я попробую сейчас это. Мне кое что сейчас тут сделать. А тут они какие-то мигающие пучки, паучки. Кусай их, кусай все, разгрызаю. Дождичкой. А думаешь они заржавеют? Надо поливать ржав, чтобы заржавили железные. А здесь надо их просто грызть. Ну, и нет, они не урон получают. О, это по-моему это масса задыхаются видимо. От этих а, кончат. это это Ура! это, это выхлопные газы. Победа! победа! Победа! Вик. Победа! Да, победа победа. Виктория! Матроник. О, слонный фокси первый фокси. раз его очень сильный такой. Танцует Фокси, танцует тучками. Думаешь, возьмет Фредди. вот, кто-то моего нет. Почти уничтожили, вроде того. Вроде того уничтожили. Давай, арахисовое масло на себя накидали. Вы что, ребята? Сами на себя арахисовым маслом. Или это манго? Нет, вот это, это, это, это вот эти. Это фокси. О, это фокси. фокси точно. А Ой, Фредди, я перепутала. Это, это солны фокси. фокси. У нас обычно фокси есть. Это, это кексики, Фокси. Кексики, кексики, Еще кексики. Еще кексики. Еще кексики. Все, идем дальше, дальше. Да, Фредди. идем дальше, дальше, дальше. Кстати, Кирилл, напиши мне теперь вот это демонтроники, кому бы мне два Фокси, что ли, поставить? Или как? Я тебе удивиться, что мне попадет умной Боня. Да, п -п -п -п -п пожалуй, поменяю состав команды. Например, Мангл на Фокси. Да, Мангл на Фокси поменяю, да. Тут тоже самый состав, только Мангл на Фокси. Тебе так. Кирилл пишет, Фредди, только 6 из семи, он мне Не нужен был, не надо бил он написал. Не нужен был, не нужен был он ему. Только 6 из 7. А, ладно. Пока расставлю команду тут, пожалуй. Расставлю команду, вот. Что узнаем? О, кошмарная маранетка. Вторая команда, два чики и два. Фокси. Эм, блин, я уже вышел. Ну пошли дальше. снова. Что ты будешь выбирать? Первая команда. Первая команда какая? Первая. Ну не знаю, мы ее уже брали. Вторая команда сейчас выбирает две чики и два фокси. Ладно, ладно. Так, первую. Две чики, два фокси. Все. Потому что они оба могут пускать игра арахисовыми масла. Да? Да. Они хоть да, сомный покси, но к снеговику. Да. Не забывай, с... она... они смогут с ним справиться. С... Смогут, смогут. Все, дальше, Фрейди, да, идем. Дальше. Куда пойдем? К снеговику? Да, к, сни... к снеговику. Идём. А мы его ушли. Он же там был, внизу. Мы от него ушли. А тут их два, и там, и там. А, а тот сильнее, второй сильнее. Первый сильнее, а второй слабее. Как же я его боюсь. Я так же, как и бобра, боюсь. Хотя бобер еще сильнее, у нас с луба маху убьет. Ой, что там? Что Почти? там было? Он, что это масло-масло. Масло было? Арахис, пасты. Нет, масла не не хочу. Масло. Хочу масло. Хочу а музыку? Музыку тоже. Хочу. Пиццу. И кексики. Вот кексики. А пиццу сейчас попробуем. Ну, еще кексики. Давайте, пожалуй, я это... О! И что же? Ура! Ура! Ура! Ура! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Какой-то маленький Но, кстати, Это фантом бунгбой. А где такие бывают персонажи да, очень опасные? Да, например, когда я смотрела Назовите, одного человека прохождения. Universes... наши тучки. Я смотрела одного Знаечат человека прохождения и он этим маленький этот инскрет э убил самых сильных матроников и не пострадал. Вообще убил полностью всех маленьких. Да, я тоже прервела. видела. Я поэтому боюсь их а этот И фантом Не берет, не берет, не берет! Берет, берет, берет, урон берёт? получает, получает, получает. Урон вот получает. Вот видишь, когда цифры упадают, на что а урон он получает? Когда искры идут, это что? Искры? Вот опять мизорит, вот откуда О, мы упал? его соусом палили! Соус для пиццы! Да, да, тухлый да, да, пиццы, да, да. соус тухлый! Фу. Фу! Так, а теперь на кого бомбоя поменять Кирил Кирилл пишет, кроме Фредди, фантом еще. Можно. А, кроме Фредди, да? Да. Ну, Бумба Флабенький, поэтому я... Хотя, да, Ну, Фредди... А, мне плевать, они все равно сильные, пожалуй. Сделаем так. Ой. Все верно вроде? Нет, неверно, верно, не верно ничего. Вот так надо делать. А потом вторая команда вот такая. Двичики. Да, мы хорошо идем! Давай, марионетка! Фантом-марионетка! Да, фантом-марионетка! Голова такая большая! Как а, я ходит, помню в э, э, а, смотри! Это же колесо! Это чертово колесо! Кстати, я не понимаю, как сюда пройти, а к этому? А Я вообще не знаю, можно как, как тень а а можно... а, пройти. А, а там, смотри, какая-то тень на пеньке, Видишь? Я же не ну, только не знаю, как не пройти. Ой, опять щелканчики, опять челкунчики. Опять тебе челкунчики. Честно Уже... говоря, убали. О! Шарик. Так, молодцы! У нас хороший ХП у нас. у игроков-то. Кликаем себя. Музыкой! Музыка, о, музыка о, хорошо, о, да, музыка все хорошо. Все, справились, и шарик. А зачем шарик? О, а просто знак. так, да. А это кто, тот маленький? Новый матронник! Даю просто еще один А это кто? Это еще не Балумбой. Балумбой. Только ну, без может, места! А может ему шарик нет, щелкнуть, а а он сразу испарится из-за шарика? Не, не знаю. С что-то вылазит, смотри. Может кинуть его чем-нибудь? Это, это мы атаковали его. Да? Он каждый раз... Смотри, может... сколько... Он шариками бьет! Ребята, он бьет шариками! Ничего себе! Вы видели? вы видели это? Он бьет шариками! А мы их вот соусом из тучки! Соусом! Ту-ту-ту! Так... Все, уничтожили! Катя, Бумбой вместо Ура! кого бомбой. я не хочу отдавать! команда давать. очень сильная! У нас а очень сильная команда! Кирилл, сейчас... Кирилл, без Кирилл! Кирилл, Кирилл! А... Побеждаем а... вместо кого Бумбоя поставить? Кирилл. Кого тебе поставить, Фредди? Бомбой, вместо кого? Бомбой. Все сильные, все вроде нормальные. Бомбой а такой А может слабенький. тогда не менять? М -м -м ну пусть Кирилл сначала напишет, делать это или нет. Думаешь? Да. А потом уже буду решать, пока не буду выходить, что мы опять не выходим. Да. Просто приходят комментарии чуть позже, чем мы с тобой ведем. Да. <рес> Наверное онш. Же... О, не надо его. Не надо его. А, не надо с вами Все, Давай дальше. Да. Ой, тика, тика, тика. Тика, тика, тика, тика, тика. А тебе это... никогда свет вот не гаснет? Это не как, как, как выглядит ты. Да. Да, это ты. У нас да, даже ты в команде есть. Круто. А, смотри, там тень, тень на пенечке. А ну что это понятно, туда пойти. И где ты говоришь этот? Это должен быть тут. О, каждый нашел. А там часики, видишь? Да, часики там есть. Часики. часики По два фонарика появились. А ты будешь там... заходить? О. Надо раздать кексики всем. Это да, надо на стол поставить и все. А это стол. За время. Да. И что, мы победили? Ну да? Выиграли? Да, выиграли. Фокси! Что? Да, Фокси. Фокси. Мы сейчас пойдем дальше. Да, пойдем дальше. Хотя это уже третья мини-игра. А теперь уже можно проходить это. Можно идти дальше. Уже. Можно идти в эту глюку на эту. А ты сейчас куда хочешь, Фрейди? Фредди, Фредди, куда? О, жвачка, жвачка, жвачка, жвачка. Да, жвачка, жвачка Она такая противная, правда? Фу, ты да, так да, устал. Я не стал. Не стал. Не устал. Она, Она тоже шариками кидается? Нет, конечно же. А кто шариком кидается? Я так и не пойму. Mm, это не знаю, это вот. Да? А, кстати, она шариком кидается, да. Шар, шар, шар, что давай, опять пойдешь? Ну сначала я пожил. Опять Нет. забыл, опять забыл. Тебе вот. Надо что-то купить. Нет, не купить не надо. А куда а, ты хочешь? А, а, опять уже три жвачки. Да. Вот одну тебе, одну Кириллу, одну мне Давай-то. Да. А так. Ох, ты какой шарик! Кстати, шарик такой же, как они, и такие же нотки музыкальные летают. Ух ты, а красные шарики, там... красные, да а где шарики? Шарики, шарики, давайте! А кстати, почему они не могут разгрызть? Разгрызай! Разгрызай! Все, мы играем и разрываем из точки. Вот и почти. Что и пчелки стреляют? И пчелки Я первый раз увидела. А ядом? Ядом, да? Да, это яд. А их наверное, не возьмешь ядом. Все мы их банили, сначала раки с маслом, потом сверху зол Да, да, да, да. Собираем чип. Все собрали? Да. О, два чипа. Два чипа нам перекладывать сюда. Фредбер. Фредбер. Катя, мы можем открыть черную концовку? Это Фредбера получить. Но только это буду делать потом. Да. Ой, опять я У что-то с глазами не, не так, по-моему. Они психологи У меня, с какие, глазами да. не так. Да, да. да. М -м -м. что даже их не разгрызают наши капканчики глазками. Они смотрят друг другу в глазки. В глазки разгрызали, смотрят. разгрызают. У них тут даже тут моргает. Что, чем возьмем? Убили. Нотками? Даже... Тучка! Нет, тучка, он точно не выдержит, Паучок. Он точно, точно. Нет, выдержал. И капканчиком не взять. Тогда а, второй а, вариант. Оп... Да. смотри, неплохо. Айти, у этого Фокси одинаковые ноги. Да. У этих разных. Одинаковые они. Айти, я, я уже тут знаю, как все проходить, поэтому это будет быстро что, будешь опять покупать? Да, не не, не надо. Буду. Давайте по посмотрим, что а там. что там будет? предлагает? Не знаю, предлагает мне что-нибудь. О, щелк-тончики 1, 2, 3, 1, 2, 3, с точками. Их надо лучик, а, что-то с них такое вылетает. -ху -ху. Оно, кстати, у всех, и у наших аниматроников, и у этих персонажей. Да. Опять Минзорит упал? Да откуда мизериты, по-моему эти точки а, по ядовитые, потому что именно точки их убивают. Фредди, пошли дальше, пошли. пошли дальше, а то ты замерзнешь. Там такой снег, смотри какая снежная буря. Разбудет, вообще не будет снега. Интересно, вот в этот зайти аттракцион? Это ты в него зашел? Да, нет, они да в нет, дерево. Да в дерево. А куда-то вверх, не в, камень, я в камень, в камень. А в камень? Да у, да у меня выбора нету, у меня. А куда пойдешь? Вверх нет. Вверх, конечно же. Кстати, по-моему, я тут это нет, не надо в огонек, Ты можешь купить красную пчелу, пишет тебе Кирилл. Но мы купим Кирилл попозже. Да, правда? купим, купим. Но Только уже пройдем? Туда комментарии приходят позже. Да, муж ушли. Цвет меняется всегда. Да, меняется. И сюда. А теперь какой-то огонек надо. Ну, все, вроде. О, Чика! Выбора тут особого нет! Да, кашка, да! Кстати, он еще прыгает. Да, я видела. Так, с чайкой ничего не работает. Нет, такой сундучки Нет, нет, нет. Да, у тебя сундучки лежит. А у тебя даже свой кельчик есть. Живой. Конечно. Он с тобой это беседует, да, бывает, когда тебе скучно. Все, мы их победили. Да? Пошли Иди дальше, почти, Фредди. Почти. Их было не так трудно победить, они Кстати, были слабые. Вот, вот А, забыл, вот у меня еще тут, тут. Где тут? Ты куда идешь, Фредди? Ты куда-то хочешь выйти? Вот тут есть посралка. А -а -а. Чипы. Да, чип, чип, чип. чип тут чип, ничего чипы. нет, ничего нет. Нет, ничего. А теперь где это, медсвидом? Нет пока что, нет пока что. Не хочу. Ждем. Что нет? Ждем. Да, ждем, ждем, ждем, ждем. Мы все понимаем, всё А у этого Фредми микрофона как да. видите нет. Кстати, тут нельзя В конце тут нет такой синенький круг пишет, у да. тебя уже прогресс. Прогресс? Да, то, что ты продвигаешься вперед. Пошли дальше! Все, пустите да? нас! Все! Все, он поболтал с тобой. Сейчас у нас пропустит. Все, энда 02! Как раз да. я, как он, Кирилл такого предлагал, нет? Да, он да. не предлагал, только его сложно найти победить его сложно с такими да. Кирил Болясов, я пока, пока что не буду, тут просто куплю куплюще. А сейчас. вот красненькая, красненькая пчелка, да, Кирилл, мы ее купили. Да, купили, все. Вони, задание нас Бонни. Да, со сломанным лицом аниматроник. Мышки, мышки, мышки, а, пчелки кидают, это вообще. Кстати, я, я, обещал, это вот там говорят. Дайте Байден пройти игру. Дайте Байден пройти игру. Идем, так, идем, я обещал это поймать жемчужный. А я это, это, это сделаю. Это бой? Да, бомбой. <свист> что он хочет? Мы должны а поймать что там жемчужину. внизу шар какой это, это жемчужина, нам ее нужно поймать. Вот он хочет, чтобы мы ее поймали. Нет, блин, я забыл, что тут нельзя это делать. Что? А что ты сделал? М случайно это не то поймал. А нет, что ты нажал? Я не то поймал. Икру поймал? И свалил, блин. Ты игру поймал? Нет. А что ты поймал? Рыбку. А мне, я, я забыл, что там надо было Да, я подумал, что тут туда... Нет, просто я думал, что там... Ничего, мы поймаем это... ее. Давай, паучок, паучок. Давай, давай, давай. Я ничего не делал. Все, мы проходим Красненькая пчелка сама умела ее. Да, она вообще сильная какая-то. Ага. Кирилл Боясов, а, а теперь, а теперь где искать эту... Жемчужина? Да, жемчуж, жемчужина искать. Серьезно. В этой пещере, что ли? Ну, вроде да, потому что другого выбора нет. Да. А что, опять хочешь что-то купить? А что? Ох! Может, по 500? А, нет. Вот эту возьми. Нет, уже нет. Могу. У нас всего 13. Это, ле... это хилка, это птичка. Да, аптечка да это. она лечит. Птичка. Просто Фредди. Птичка. Какая, Пишет птечка. тебе Кирилл, я поймал ее сто раз эту жемчужину, вот так, молодец Кирилл, мы еще молодец. так не поймали молодец. столько раз, нет, да? Да, если, ну кстати, я попай Он, он тут, видимо прага... много играл, ну, в да? Эту игру, много это. играл много. Травосеки, да. травосеки, а тут тучки берут? Берут тучки, как берет? Музыка берет. а пчёлки... Да, это пчёлки пчел, а, атакуют. А, их атакуют. Вот это. Можно от них просто взять, и они всех победят. У -у -у. Ну, Хиука она нас хилит, а Да, Фредди, много... смотри. Вроде дали. Вроде, если я не ошибаюсь, нам надо в пещеру. Да? Ну, только вроде, Кирилл где -то... на воде часики, на воде часики. Давай мы посмотрим схему, Фредди. И посмотрим, что там за часики на воде. Ладно, Кирилл, я пойду на воде тогда. А Где-то где тут должны быть. Мы, то есть, не идем туда, куда это должны. У нас идти. С миножки? Да, с миножом было. Ой, свои... Щупальцем своим разминок, а здесь есть шанс получить фантом мангу тут же. Вот, тут есть можно и... это. Тут можно, есть шанс у тебя это, получить какую-то еще фантом матроник. Вот тут я в прошлом году без съемок почти играл, тут я получил фантом мангл. Да. А те, эти, хилка, хилка хорошо справляется, кстати. Потом плывел, плывел, плывел. тут что-то что было. Как нашел? Нет, это ключ, Это ключ, это ключ. А ключ был? А для ключ. чего он пройдет? Нет, это не ключ. это... это... Я просто ту видеокод. Что-то такое вот тут делал? Куда ты забыл? Нет, там ключ. Было. Крабика, я думаю, это шаги. А это был лишающаяся ключ за стенкой. Я забыл просто. Как И ты думаешь, ключ? что их возьмет? Пчелки. Э -э -э Пчелки. Пчелки. Бонни. Бонни, не знаю. Укусит э, за ножку и возьмет. О, все. А все, укусил. Что, тут сильный. Вообще. У него не такие нет, зубы, зубы смотри, острые. А крабик опять возродился. Смотри, по виду такие а по виду, когда вкусают, такие острые. Да. да. Ну все, дальше идем Фредди! это а прикольно. Да. Тут надо идти тут хорошо. Вроде если я не ошибаюсь. Они может, где-то. Нет, там нет ничего. Если были, я бы уже их узнал. Опять они, они будут нас все время преследовать, Фредди. Не знаю, потому что они море. Дадут, дайте они дайте все тетику. время в море есть. Ася, мы это на кувшинке. По старому, окнаешь, мы плавали на кувшинке. А теперь мы плаваем на лодке. Только без весел. Это. Без весел? Да, так это магия. У тебя есть. Это нет магия, магия. Да, магия Ты их потерял? Нет. У них просто может не доработать с кот потому что это каждую анимацию надо скот делать. не использует весла при плавании. Вот... Ну, спорт, конечно, но реальной жизнь использует. А тут, ну, может, просто ему так лень. Ну, короче, там ему анимацию надо делать. Это Нет. просто в 3D и не парится. Все, мы победили! Родка, все, и и нам, парится, Иди, нам да, дали опыт. Дали, ура, ура, ура! Все. О, новый ну, Матроник. Что? Фантом Мангл, о, говорил о, же я тут, о, говорил о, же мы о, тут можем о, победить. Тоже у него там такое. Ой, вообще. А если она не слабый, не говорите, что она слабая, она нам очень понадобится. У него три ноги, у него три ноги, Фредди. Три ноги, три руки, две головы. Так. Ужас. Ну, Кирию бояться. куда мне? Куда мне поставить? Пройдешь, Кирилл пишет все часики, ты получишь скота или ко шарную марионетку. Кошмарную он написал сначала. Кошарную, потом кошмарную. Все, мы поняли, Кирилл. Итак, куда мне ставить эту Фантом Мангоу? Кирилл, я жду ответа. пишет Кирилл. Возможно. <связывая> а ты, Сан, знаешь, какие у него способности? У него есть одна способность менять иматроников, знал? <связывая> так, что-то ничего не пишет. И я его спрашиваю, он ничего не пишет. Давай дальше? Ну, посмотрим в чат тогда потом. Пошли! Пошли! Чатиков я еще не нашел. Это странно, но я их не, не нашел. О, Опять Кракен! Кракен! Кракен! Ай, с... тогда быстро прошли тебя? вчера. А, да, быстро. А прошли. Мы не смогли быстро пройти. Побра, побер был просто. Ну, ну, ужас. ну просто его можно пройти, его можно. Сышит, Кирилл, это четвертая стена вместо бомбой. А, -а, -а, а, Кирилл. Побеждаем. Это не та способность, это способность менять всех емутроников. Или это про что-то другое говорил. Пока мы играем, все у нас хорошо идет. Главное, что он убили. У нас не так много что он больно убили. Оп, пучили, Вообще, да. нормального опыта. Да. Ура, ура, ура. Ну что, куда поплывем? Фрейди, не куда знаю, поплывем? Куда глаза глядят? Потому что тут в любом месте тут можно быть. Может быть, часик. Куда глаза глядят? Мы плывем. Куда глаза глядят? Орхабик один. Всего лишь один. Всего лишь один. А ты, типа, по-моему, череп боясов нас обдурил. Да тут, ладно. Тут нет часиков. Как и как я это? просто не смотрел хорошо. Значит, во всех новинках смотрю просто... Может быть, у него... Музыкальная шкатулка она... шкатулка, она меняет, пишет Кирилл. Тут нет музыкальной шкатулки. Здесь ее нет. Да, поплыли, поплыли, поплыли. Рэдди поплыли. Поплыли, по-моему, тут нет ничего. Ты куда ничего. хочешь, какие гнилые ничего. грибочки? Грибочки Здесь тут ничего нет, смотри, Кирилл. А это есть музыкальная шкатулка. Здесь ничего нет. А где музыкальная шкатулка, Фрейзи? Я не знаю, тут нет ее. Как нету? Вот так. Вот. А ты заметил, что у нас уже четыре локации? Было две, стало четыре. Ты заметил? За 3? одну серию. Вообще. Тут не серию, а срем, да. Забыл. Арил пишет, у меня была на воде музыкальная шкатулка. Я не про музыкальную шкатулку говорю, я про часики говорю. Я, я думаю, что ты прачесно и говоришь. Где они находятся? Но я подозревал, что тут будет это тут. А ты хочешь часики, Фредди? Да, хочу часики. Ты хочешь часики? Ну давай часики ищем часики. Давай побежали. А ты можешь быстро бегать, Фредди? Очень быстро. Побежали, побежали. Быстрее, Фредди! Как будто я за кексиком бегу. Давай беги. Ох, наши дровосеки. Иди в пещеру. Ой. Пещеры, а есть, ну да, ты хочешь часики? часики есть. А нет схема пещера, где схема, могут быть часики? На карте, тут, они... на карте, не, не отображаются так. часики. А то мне страшно, ты так не бей. На карте Пройди. не отображаются часики, надо самому. То есть игрок говорит, обломись, а, Сами ищи часики. Понятно. Да. Скот не просто так написал. Да. Да. А это. Пусть. Хочешь найти так щит? Да, хочешь найти Травотеки так ищи, Железные да. уже, не деревянные, а железные. Да, именно как железные. Они тут в живут, не, ржавеют, не знаю. Сам я тоже не знаю. Лучше бы уж деревянные были. Из корешочка просто. Да. Не знаю, потому что у них даже шипы на этих. Это у них тоже что-то с руками не так. Как у этих крабиков с глазами. Из-за кого, чувак, что так-то. Что-то, что-то, о, что-то было? Мы просто там, это, это, это арахисовая паста. Это там она была? Да, да, да, была там. там, там. Что-то в одной арахисовой. Кексики, ой, кексики, кексики, вот эти. Кексики, кексики, кексики, а то я уже загрузила. Кексики, ура, ура! Кексики, Еще кексики. мои любимые кексики, ой, как же их много! Как же я рада, ура, ура, ура! ура! 195. тебе 25? Ура, опыт! Ура! Опыта. ура. Стой, Кстати, в этом учении могу опыта. хорошо заработать. Куда? куда идем? Вверх куда же еще? Только подсоедини, вот, как будто хожу курами. Хотя я и есть хороший. Кирил пишет, поставишь нового манголу, если что, ну... Мы... Когда О, выбирать а шо, нашел, нашел, нашел! А лава, шо, лава шо, да? Шо, это я лава? Я часики нашел, я часики нашел! Часики, лава! лава. Я... Давай ее водой, водой! водой. Давай, ее заморозим. давай ее заморозим! У меня нету! Ой, Ты что? забыла что ли? А, у меня только да. Гон, и Фредди же пропал! Точно! А его сложно да. добыть! Тем более да. с такими матрониками, тогда у меня сильные да. были! Да, а как челюсть! Это и прокаченные! Да это Бонни, у него такие! Давай, давай, давай, давай! Арахисовая, арахисовая масло. А все время этим паста? арахисовым маслом кидается? Кто? Две чики, смотри! Две чики, две чики, две чики! Какие мы красавицы, две чики! И кексиков целая куча, ура! Чума, да, ура, ура! Ну, все, что? Опыт. Дальше пошли. Вот видите, я нашел, кажется, какое-что. А как туда пройти? Туда. Ой, тут не по ужасу. надо тут надо тут другой локации искать, в другой пещере надо искать, то есть в третий. У нас не получается кис, ну тогда в третью, пока Да снеговик. Ну да. Нет, не кончик, нет снеговику. Снеговика уже победил, он уже не будет появляться. все победил. А, а не нет, вставать. это просто это другой снеговик он а, посильнее даже. Посильнее. Мы не пойдем, да, не пойдем, пойдем не, не надо, пойдем. Да? Не, не надо, не надо. Все, выходим. сейчас. Да, то пещера, то есть. Пошли дальше. Так, идем, хорошо, у тебя а часики идем, тогда идем, нашел. Идем, да. Идем, идем. Не, не так уж это и сложно. Это, добывать это все такое. Да. О, опять жвачки. Жвачки, жвачки. Так. Вкусняшки, жвачки. Няшки. Кексики. Кексики, кексики, кексики. Конфетти. У -у -у -у. Да, мы почти победили, раз конфетти. Нет, Дождик. Нет, мы же не победили. Нет, нижний масс. И, Мас. и, Мас. и Мас хороший... А, королева, а бачка кидается шариками. Так, так, да, да. очень хотя. А, а откуда шарики на шарики берут? На жевачках дается. кидается. Шариками. А где на да. шарики берут? Она же резиновая. надувает дает. Да. Хм. да. Логично. И да, где я пойду, пожалуйста, я пойду на том месте. Да, да. Оставишь новую, новую мангол. Она рядом с палатками. Пещера. Пишет Кирилл. Куда Блин. пойдем? Блин, мне никто не спривался. Давай, думай. Mm. Думай, Фредди, думай, думай, Фредди. А! Понял. Вот это тогда пойдем Ой, прямо. Ой, это кто? Это камень. Конь спойду. Или грязь? Грязь. Но на коня точно не похож, Фредди. Это камень, камень. Камень? камень? Да, если да. такие кони были, я бы такие. <смех> <смех> и смотреть и не стала. <смех> Да! <смех> Что такое? Что с ним такое? Что-то его как-то... Коптен... Mm -hmm. Все, нету! Нету его? Все, Нет? пошли дальше. Блин, камень! Да, по-моему, кажется, что я тут надолго В часики зайдешь полностью налево, потом в середине. А, на середине. Ой, пишет Кирилл. На середине в часики зайдешь полностью налево, потом посередине. Ой, сколько камней, пока я тут читала. Тут уже четыре, четыре чудовища из камней. А, у что там будет цифры точно. Я знаю, где этот кот Кирилл. Я в третью части, я смотрю прохождение, и там, по-моему, кот был такой же. Вот. Да, того вот. Ну да. Нам другу команду тоже на прокачивать. Не забудь. Что, не победим? Победим! Арахисовым маслом его! Все, да, -да, -да, -да, да Мы маслом! Так, там чья-то могилка. О, сундучок. А что в этих сундучках? Опять глазик! Глазик! Глазик. Глядный глазик! Вчера был, да, Фреддил? Был, был, был. У нас, был. Вчера. был. Да. у нас разобрал! Да, он вообще сильно. У нас был щит, когда мы с ним вроде боролись. Да, щит был. Щит а был. сейчас нет. Что делать? Чтобы что делать? Что делать? Фредди, что а делать? Когда у меня щит был, мне... что? я... Что? Что? Что? Что делать? Он нас сейчас сел. Да, но если бы по пошел за щитом, то мне бы двух необычных необычные игроки. Да, я бы его забрал. Необычные... Все, победили! Ну, победили нет. мы, ребята, их победили! 750 очков! Ура! Ура! Обычные игроки возражаются. Что там? Чип? Чип. Чипта. Кирилл пишет, у меня Фантом Мангл сто. А, Кого мне будет брать? Фантом Мангл. А, если мне справится Бони один, тогда будет справиться Чик одна. Вторая команда. Выбрал Фредди. Выбрал. Все, пошли. Фредди, фантом Фредди. Да, у нас, у нас уже он есть, пишет. Нет, он уже все написал. Все, пошли, пошли, пошли. Опять они. Кучки, кучки, кучки. Так, так, так? так. Заходим так. вроде. Что это у нас опять? Опять наши друзья.